Я приглашаю своих друзей в группу, а они никак не заходят и не подписываются. Количество подписчиков в моем группе или сообществе, если и прибавляются, то очень медленно, кого из вас волнуют такие вопросы? На связи Ольга Ашпина, руководитель и сооснователь студии Эксперт, пространство для онлайн продвижения психологов, коучей и консультантов. И сегодняшнее короткое видео я хочу посвятить трем бесплатным способам добавления друзей вашей группы или ваше сообщество. Я сегодня буду говорить больше на примере социальной сети во ВКонтакте. Но в принципе вы можете те же самые а, способы абсолютно спокойно транслировать в других социальных сетях. Для тех из вас, кто досмотрит это видео до конца, а, вас, ждет небольшой, вас ждет небольшой полезный подарок от меня. Итак. Если вы, коуч, психолог, и консультант, организовали свою группу или сообщество с целью развивать свое консультационное направление и продвигать частную онлайн-практику, то первое, на что мы, конечно, обращаем внимание, это каким образом вообще наши друзья или потенциальные клиенты, наша целевая аудитория попадает в эту группу. Безусловно, важным является ваше приглашение, когда вы на личной своей страничке начинаете приглашать непосредственно в свою группу как обычно это делается обычно пишется в группе какой-то пост очень полезный, привлекающий именно для вашей целевой аудитории несущие определенную контентную нагрузку и вы делаете перепост на свою личную страничку и сверху обязательно подписывайтесь что еще больше пользы вы можете узнать в моей группе там тра, -та -та, тра -та -та, которая так-то называется но обратите внимание что клиент когда он заходит даже на, по перепосту на вашу страничку на вашу группу вернее он должен понимать что это пространство для него первое безопасно второе комфортно но ну и самое главное что оно действительно для него полезно потому что сейчас огромное количество группы сообществ которые на самом деле но ну, не несут никакой полезной нагрузки больше носят какой-то развлекательный контент поэтому Прежде чем приглашать своих будущих подписчиков в свою группу, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы она была действительно интересна, чтобы было понятно, в какое пространство этот, специальный, этот, этот клиент приходит. Следующий у меня к вам вопрос. А вы вообще... Словами приглашаете в свою группу, то есть в ваших постах есть предложение принять именно, принять вот это вот пространство, сделать его для себя комфортным. То есть о чем я говорю, не нужно ждать и гадать от клиента, что он сам зайдет и сам догадается, но как минимум у вас на баннере должно быть написано сверху на кнопочку «Подпишись». В описании группы тоже должен быть призыв, подписывайтесь на нашу группу или там, оставайтесь в нашем пространстве. И это позволит вам получить первое, второе, третье, десятое. То есть обязательно проговаривайте, приглашайте, протягивайте вот эту руку, дружественную руку тому самому вашему посетителю, который заглянул в группу. Следующее я хочу обратить внимание, что существуют такие сервисы, по которым вы в принципе можете потенциальную свою целевую аудиторию искать в других сообществах и приглашать к себе, но здесь нужно четко понимать, чтобы вы искали своих клиентов не в конкурентных сообществах, а в сообществах, которые будут для вас партнерскими о чем идет речь например, если вы если вы являетесь коучем или консультантом, психологом и определились со своим позиционированием, вы должны четко понимать, где живет ваш клиент. Например, если вы работаете... В... Ну, если вы готовите женщину, например, к родам или работаете с перинатальными вопросами, запросами, соответственно, вы своих клиентов ищете в соответствующих сообществах. Есть такие сервисы, они есть в принципе для каждой социальной сети. Если мы говорим для ВКонтакте, то это сервис ВК-комьюнити, куда вы заходите и выбираете уже по количеству участников в сообществах, те сообщества, где живет ваша целевая аудитория. Готовите вкусное приглашение и уже направляете адресно для каждого клиента в сообщении в личном вот это приглашение. Обратите внимание, что ВК выставляет некоторое ограничение на количество таких подписчиков, на количество таких приглашений, поэтому будьте здесь аккуратны, слишком не спамьте. Ну и ваше приглашение, оно тоже должно отражать определенную полезную тематику, а не просто являться таким вот: приходите ко мне, у вас, вам, вам будет здесь здорово, там, да. Поэтому пишем внимательно, вдумчиво, опираясь на желания и хотелки нашей целевой аудитории. А, Замечательно! способом именно удерживать клиентов в нашем сообществе, когда они зашли и принимают решение все-таки подписаться или не подписаться, является предоставление какого-то подарка за подписку. Вы можете посмотреть, что это может быть за подарок. Причем клиент помимо того, что подписывается, он еще и дарит вам, например, свой email или контактный номер или еще что-то. То есть мы называем это литмагнитами, магнитами и практически в каждом нашем сообществе тоже такие литмагниты магниты есть. Ну и еще одно такое... Бесплатная, тоже, бесплатная возможность приглашать к себе друзей в группу, это работать именно по партнерским программам. Если для вас будет интересна тема, как вообще искать партнеров, как делать друг другу перепосты без вложений рекламных, пишите прямо под этим видео или ставьте лайк, или ставьте плюсы. Я обязательно засниму про это видеоролик, потому что сама ищу и работаю с партнерами периодически. То есть это, безусловно, расширяет и охват вашей целевой аудитории, и количество подписчиков, даже без вложений в рекламу. Ну и а, еще маленький такой для вас секрет, что если ваша группа молодая, если вы еще действительно, например, большого количества подписчиков не набрали, первое, я вам не рекомендую делать а, искусственную накрутку. Вот поверьте мне, что сейчас этот тренд, когда у вас а, в группе там несколько десятков или сотен тысяч человек, это кошечки-собачки, это уже не работает. Поэтому прям не тратьте свою энергию, время и внимание на данные способы раскрутки потому что умная лента все равно будет это видеть и понимать и не будут и не будет продвигать ваши посты а, будет уменьшать процентом соотношения охват Тех подписчиков которые есть у вас и покажут ваш пост кошечкам а активным зрителям не покажут бывают такие потому что как работают активные ленты это только ей само известно и следующий момент если группа молодая вы так и пишите своим своим своим друзьям через личные странички что друзья я совершенно недавно открыла группу создала это сообщество да, в ней пока не так много подписчиков, но зато это все люди заинтересованные, целеустремленные, там, или по каким-то другим критериям. То есть не бойтесь признаться в том, что ваша группа молодая. Тем более, что обратите внимание. Количество подписчиков в группе не означает количество вообще вашей подписной базы. У нас, например, сейчас тоже не очень большое количество подписчиков находится внутри групп, но мы ну, не паникуем по этому поводу и не рвем там волосы и, каким и какими-то искусственными способами никогда не накручиваем это количество подписчиков, потому что у нас есть количество еще подписной базы, с нашими email адресами и там уже за десятки а, за десятки тысяч выходит количество наших подписчиков поэтому успокойтесь даже если у вас небольшое количество подписчиков делайте эту работу планомерно если появились вопросы о том как работать в партнерстве как вообще искать партнеров как работать с вк комьюнитис или прочими сервисами прямо под этой под этим видео вы можете записаться ко мне на консультацию это и будет вам полезный подарок от ольги на интернет -произвест. Продюсера и маркетолога, сооснователя студии Эксперт. Было полезно видео. Поставьте лайк, подпишитесь на наши каналы в YouTube и других социальных сетях и э, сделайте перепост. Тем самым вы сделаете охват моего ролика для большего количества клиентов. И это обязательно вернется вам благодарностью. Пока-пока!